И всем привет, это Макс риск Сегодня я расскажу, как же выбить новый скин в Бравл Старсе, так что перед началом ролик, подпишись на канал, ставь лайк, чтобы не пропустить новый ролик. У нас уже на канале больше больше роликов. Так, заходим, значит, в магазин, и я расскажу, какой же новый скин может у вас выпасть именно да, у вас. Как у нас типа Алого, игрушка, лага, чай, Так, давайте нажмем на Э -э, двоение жетонов также можно подкупить, но это уже не важно. И тут два скина уже, вау, два часов и три дня. Скоро будет сладкий Сэнди скин и не Спрут скин. Если ты хочешь себе сладкого Сэнди скина и луи Луи Спрута скина кинотом. Подпишись на канал, став лайк, лайк, ссылка на дискорд в описании. просто просто поиск, находишь, максимально дискорд, находишь, подписываешься, там некоторые будет информация, но я не знаю, куда их еще выводить так что ждем. Потом как там, мы будем раздавать Есть такая кнопочка, смотри, бомба нажимает, нам помогает brawl stars Так что скоро будем разыгрывать, только о том случае, если вы там сделаете. Третий сезон Парк Стар. Вау, что третий? Вау, классно. Так, я получаю тут у нас две так скажем, наградики. А кто-то по-дню принимает? Хэллоуин, Хэллоуин. Окей. Окей, так, значит. Она а, патит? Подожди. Так, это что доступно ограбление силовая гонка к девятой силе, не шестой силе. А вот, это ошибочка. Окей. Значит, кто из вас поет? играть? Я хотим прокачать наш скилл хочу показать, как же играю я за, проф за профессионала за Тика. Вот большинство русских играют за Тика, профессионально. Куда Тику идти, кстати, кто не знает. Так, значит, смотрите. Тика может идти Ассу, Ас Уосса. Ас Ас да какая там карта, интересно. Нет, там опасно, а вот тут сама топовая, только там уворачиваются и ждут момента. А тут, наверное, сам топчик. Там идут возможности врага заходить в точку. Он еще не рассказал, очень классно. О, тут Коль спит. О, я заметьте, может пересмотреть. Так, друзья, мы вместе с вами, конечно, идем захватывать базу. Почему бы нет? Сейчас вот нам враги, нет. Так, что-то как-то я неправильно иду. Ай, где мы за убивать всех. Я не знаю, что с моими теммейтами. Блин, а, а кто это сделал? т ты прояснитесь. О, тут два там Ладно, иду захватывать, как хотите. Давай. тащи там. Ой, ой, ой, блин. А как там клаться? что я не пойму. Раньше я понимал, как это что-то. А, Ускорялка. Так, запускаем бомбочку. Тут... Я думал, что это наш напарник. Оказывается, нет. Также я тут вижу слева баннеры, кучу, кучу реклам прямо. Давай убиваю. Ладно, давай я сам убью. Ну, точно, конец. -мо, хо-хо-хо! Я тоже хочу смайлик. И... Вот такой смайлик. Так, я точку нечто захватил, конечно. Давай, давай, подходи. Вроде бы он здесь. Так, так, там, раз, два, три. Вон они все. Я буду пытаться кидать. Там сейчас будет МЗ, наверное, выходить. Я такой хоп она сделала потом. Хоп. Враг захватил горячую зону. Плохо, плохо. Так, запускаем бомбочку. Ссылка на мой канал тоже в описании. Там из более тоже крутые ролики. Канал Макс Риск Игры, канал Макс Риск. Это Макс Риск. Брау Сарс, почему -то. Просто брал Так, и точку захватил, отлично. А отлично. Бомбочка. А -а -а. Ну -ну, вы сами все видите, опасно очень. И сколько у нас оценочка кстати нет, все враги будут сюда идти потому что наша точку сейчас захватим мы ciao, я три на одного нечестно нечестно кстати смотря на рот узамайте лайк у ну да к откуда я знаю кто вообще пойти туда вот. так. так и да там был чуточку момент. Вы думаете что я не выиграю, а я выиграл. Вау, новая анимация, прям все поближе сделали, так чтобы, не знаю, для красных. Макс риск, звездный игрок. Звездный игрок, ну что там? Вау, новый интерфейс Также мы есть, есть канал еще Edge Waves, Макс риск, советы. Подписаться. То есть по переводу возраст Макс риск. Такая ужка из возраста обезьян. У меня возраст обезьян есть. Я говорю, возраст. Так, забираем. Видите, как хорошо забираем? Давай еще одну катку. Возможно, я та вам покажу еще новый навык. Теперь я буду показывать навык этого. Как там его. Барли! Кто такой? Видишь этого скинал? Это школь, это как-то робот робота это... Он тут прям со скином. А. Ждем слушного слушного момента, да? А нет, нет. Так, так не, не подходи. А, нет, нет, давай, тащи, спасибо. Видишь, тут у нас персонаж? Так, ладно, пускаем Мало хп просто. На, да, на, да, упоко больше хп, чем я думал. Так, я буду тащить два ты захвата, я буду показывать. Не, он не хочет. Ну иди сам, давай. давай будете прикрывать Если вы хотите, чтобы я вместе с вами сыграл Брау Stars, то присняйтесь всем в сообщество группу, туда же уже в лука. шевелится блин Тихо, тихо, тихо, тихо, э, На, получай. Все, пошли захват в другую точку. на это захватили. Вот как нужно засекать. сейчас здесь, это вторая тактика. Я как-то уже научусь скрывать тактики. Так что, друзья, вот так идите. Ладно, не буду спорить, смотрите сами за игрой, поймите мою тактику. Не, вот это, это, это вообще непредсказуемо было. Я этого не ждал. Давай. На. Давай, давай, давай, его, давай, туда, его. Чё, чё, чё, чё, чё, ты, На. Давай, давай, давай, давай, давай есть. Помогу тебе, почему бы нет? Ну, все, победа. Так у нас тут снова поведу звездный игрок, конечно не то. Видите, два раза подряд. Все-таки легкая играть. Легкая игра. Если будете использовать такие тактики. Возможно тут перемотал скажет. Блин, ты пропустил тактику твою, блин, уже пересмотреть. Ну, если нет, то все вы проиграете на процентов Кто не посмотрел? Ну что, что вам вообще можно? А ну тут еще есть некоторый покупка 512 также есть такая функция повторный просмотр и понимать в чем вы допустили данную ошибку можно пересмотреть ну это уже наверное покажу в следующем ролике наш клан Обычно макс риск это такое вот. давайте напишем привет почему бы нет отправка прямо две галочки также друзья у нас тут есть новые новые персонажи новые персонажи добавили этого вот это вау коллад книжечка вау вау вау так у нее тут все, ну должок супер должок в общем то нужно попробовать такой скин он потом добавит это эти скины прям сегодня через два часа мы все успею даже привишку сделал если вам нравится привишка лайкос О, изменили там что-то еще есть новенько так я хожу кого-то хэллоуинский так я что-то типа кидаю сердечки кита с валентинкой Друзья, тут можно что ходить или просто декрацию сделаем. Как по мне это декрация. А, ууу, вау, я не знаю, что это было. Также тут нас, Че, что такое? Не, ну классно сегодня, классно. Подписывайтесь, вау, на канал Макс Риск. Подписывайтесь на канал одноклассники. Есть такой тоже канал. Я в шоке. Белый белый смайлик. в это виден? Вау, просто Билл смайлик. Также на Twitch. Также. Э, да, на Twitch тоже есть на да, все. Также Twin, ну там или тоже есть, и там хэштег MaxRisk написал на YouTube, Найдите меня. А то я на комментарии не могу зайти, доказывай фоне могу. Старт прак. Парк. Старый парк. Новый парк. Старт нового парка. Ну окей, будем ждать. Всем за просмотром Макс риск. Сегодня мы узнали как это сделать и как будет новый скин. Ну я просил лайк, like, подписывайтесь на канал, ссылки на канал в описании. Пока.